Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Яна. В этом сюжете я расскажу вам о льдогенераторах и бункерах для льда компании Apache. Льдогенераторы состоят из холодильной установки и устройства, отвечающего за образование льда. Корпус льдогенератора изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, используемый хладагент R404A. Поговорим подробнее о видах производимого льда. Льдогенераторы Apache производят разные виды льда – кубиковый, гранулированный и чешуйчатый. Принцип работы льдогенератора различается в зависимости от вида производимого льда. О кубиках. Кубиковый лед производят модели, в названиях которых есть маркировка A, C, B. Маркировки A или W обозначают тип охлаждения, воздушное или водяное. Масса одного кубика 18 граммов. Такой кубик долго не тает, поэтому подходит для длительного охлаждения напитков. О гранулах. Гранулированный лед производит модели, в названиях которых есть маркировка AGB. Гранулированный лед имеет температуру чуть ниже нуля. Гранулированный лед подходит для приготовления различных коктейлей и выкладки продуктов. О чешуйках. Чешуйчатый лед производит модели, в названиях которых есть маркировка AS. Чешуйчатый лед — это плоские ледяные хлопья толщиной 1,5 мм с температурой от минус 5 до минус 7 градусов. Этот лед очень сухой, он подходит для демонстрации продуктов, а также для их транспортировки и хранения. Суточная производительность – важная характеристика. Покупая ледогенератор, обратите на это внимание. Минимальная суточная производительность – 20 кг, а максимальная производительность равна одной тонне льда в сутки. Такой объем производит модель AS1000A. Важные условия для выполнения заявленной производительности – температура воды и температура окружающей среды. Температура воды должна быть плюс 15 градусов, а температура окружающей среды до плюс 21 градуса Цельсия. Все льдогенераторы Apache подключаются к водопроводу. Некоторые модели, названия которых вы видите сейчас на экране, не имеют бункера для льда. Его нужно приобретать отдельно. Остальные модели оснащены бункером разного объема от 6 кг до 75 Теперь расскажу об отдельных бункерах для льдогенераторов. К модели льдогенератора AG-550 подходят 4 модели бункеров. К льдогенератору AG-270 подходят также 4 модели. модели AS-250 подходят две модели бункеров. Для льдогенератора AS-600 подходят две модели бункеров. В этом сюжете я рассказала о льдогенераторах и бункерах для льда компании Apache. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А с вами была Яна. Пользуйтесь техникой правильно!